всем привет вот я тут поработал с камнем будем сейчас работать на кладовой но это не окончательно еще я так покажу что мы сделали. мы сделали вот стол картографа книги и бумагу ну и немножко излишки положили камни каменного кирпича просто делюсь ну вот сахар. Его можно, например, будет потом использовать, чтобы сделать топ. Но там не только сахар надо. Все, подбежали, побежали. Можно, кстати, тут и выделить место под картографа. Например. что под землю сделать так что ж для начала все же ладно я уже начал сейчас тогда возьмем я заставлю потом Ну, я так сделаю сейчас я просто забыл сразу до начала так что уже потратим время по время нашего видео. Итак, где у нас? Так. А, Возьмем всякий пожарный. Вот, вот. Все. Обежали? А мы бежали. Вот. Бежим, бежим, бежим. снова так так так теперь берем булыжник и работаем вот наставим все вот эти места Так, вот хм. а да вот так вот вот так и вот так пока заставляем и дальше будем работать тоже работаем угу, вот ну вот мы заставили теперь тут есть э -э медь кстати можем ее заодно выкопать заставить и сейчас начинаем работать уже тогда забираем ее раз она тут и есть угу. вот сейчас все будем делать сейчас ставим сейчас будем обделывать с так что мы сейчас будем делать сначала все же мы ломаем так хотя мог даже и не брать на самом деле так сломали и сейчас ставим пока мы будем ставить так Мы заменяем на каменные кирпичи и так и так вот вот так будем делать чтобы ничего не попутать а так ну в принципе сейчас вот так делаем и вот так сейчас сначала мы вот так сделаем так так так вот даже кажется так лучше. у вот сейчас где э -э, а вот они наши факела сейчас пока и уставим тут И ломаем. все мы это ломаем можно в принципе смело ломать ну, правда у нас поток пошел а сломалось, короче потоп значит думал все сломать но из-за потопа мы знаете что сделаем мы закрываем то есть складовая вплотную так все нет никакой воды ну и снова вода пошла значит закрываем не очень круто конечно это так а вот тут ее уже нету это хорошо сломалась но выберем так чего мы тут заодно вот делаем вот таким вот способом нет не то взял вот так дальше идем кажется плотную к воде, Но ничего, так ломаем сейчас все это, что нам было видно делаем так, И тут нужно все вот так вот поточить, потому что мы будем переделывать Оно лучше было. Так все делаем. Сейчас можно сразу вот так вот пройтись по кругу. Много, конечно, божника может даже не надо было бегать и брать. Так. все это ломаем готово все теперь работаем дальше к сначала ставим и да. Продав... мы это сейчас выкопаем Так, пока тут выкапываем это все. Та-та-та. Так, сейчас мы тут задевываем все это дело. Может тебе, конечно, сказать, зачем ты это делаешь? Но так вот захотелось мне. Всё. Сейчас возвращаемся к каменным кирпичам И продолжаем работать А, нам надо будет еще, конечно, обделать потолок Так Сейчас берем факел и ставим Так Берем еще каменные кирпичи. И продолжаем нашу работу. Тут вот темно. Сейчас дойдем и ставим свет. Делаем, чтобы тут было светло. Вот. Вот так вот все мы делаем. Устраняя ненужные нам топы. То есть пока мы это работаем со стеной, которую мы уже сделали. Как вы видите. Но я потом бы подправил еще кое-что. Хотя, хотя. Так. Вот. Пускай тут будут такие вот такой вот вход все так что мы дальше делаем мы дальше пока делаем вот так вот освещение вот сейчас Э -э -э -э. Интересно, как лучше сделать? Где будут лучше резные каменные кирпичи? Можно на полу сделать. Тем самым мы выкапываем а? еще. Или на потолку лучше сделать или придумаем что-нибудь другое. Вот так. Значит. Так, пока тут закрываем. Просто вот. Значит, пока прокапываем так. Так, сломалось. А, ну, да, надо все тут. быть? А, вот так, значит, пока так делаем. Хотелось бы сказать, зачем мне все это видеть, что ты это делаешь? Но я хочу, чтобы видели все, как именно я делал даже если не всем это интересно ну так поэтапно частями мы это делаем я знаю что например другие ютуберы могут сразу начало показать а потом показать когда уже результат то есть начали как только они начинали и поставить на паузу а потом показать результат не показывать весь процесс, чисто результат на лицо, как уже все получилось. Но я вот именно так хочу делать, я так делаю, как вы видите. Как я умею? Конечно же. Так, сейчас тут кавамаем. И мы будем сейчас ставить здесь. Вот. Заставили все. Теперь продолжаем работать. знаете что все равно выкапываем просто посмотрим как будет смотреться из на каменные кирпичи Если нет то пока все делаем сплошной из каменного кирпича потом будем думать как это лучше сделать То есть можно, например, из другого материала, чтобы отличалось. И даже постараться, чтобы красиво смотрелось. Хоть это и кладовая Как я планирую. Но она будет достаточно большое его, как вы видите. Даже в таких пределах. мы этого материала получаем Ну что мы будем и тут менять все. Я вот подумал об этом, так что это только одну треть я сделал. Стены, а надо еще и потолок, и пол. Вот. Поломалась. Последняя кирка. сколько мы булыжника получаем вот тут надо сундуки наставить я думаю как вариант Но сначала проведем отделку этого места следует тогда будем смотреть и видеть что мы дальше будем делать Это все. Все. И продолжаем на нас кирка почти поломалась, как вы заметили. Так что нам ее не хватит. Ну посмотрим на. Да сколько нам останется сейчас. Да, все. Это конец. Для кирки. Вот видите, тут пониже, тут по просторней стало. Кстати. Хм. А хотя два бока можно. Кводовая или в три сделать. Не проход не будем можно так подождите Надо подумать как сделать лучше ну, ничего подумаем и так идем назад сейчас Сколько мы булыжника накопали, это вообще. И андезита. Так. Так все это сюда. Все это сюда, так а подождите-ка. Сейчас. Мы еще возьмем... А вот еще каменные кирпичи. Так, так, так. Где у нас дерево? Если у нас не хватает дерева, значит его надо взять. Так. Сейчас надо сделать каменную кирку. Так, где не тут быть. А, нужны палочки. Вот. Ладно, делаем палочки тогда. Вот таким вот образом. Может, нам столько кижек и не надо. Так. Ну, еще возьмем. Вот. Все. Достаточно. Поспим. Так. Что нам не надо одножим все это сюда так сюда положим вот это сюда все одну берем и бежим снова убежали быстренько так продолжаем наши шахтерские работы делаем. Ломаем там тоже. потоп пошел ну как вам потоп ну что ж не без этого уже я сломал больше чем нужно так что так что закрываем делаем вот так вот видите все так ну что ж майн тут тут где пока не будет водой заливать это просто предварительно подготавливаем почву так я бы увеличил потому что два блока может не очень круто получили гранит это только даже так так так ладно сейчас работаем ставим там вот так все готово так что тут можно сделать так что знаете-ка что мы сейчас сделаем? сейчас делаем вот так еще ниже сверху так не будем делать просто все же пол будет пусть здесь Два блока как-то тесновато можно втрестивать будет как раз. Так, тут заделываем как обычно, и продолжаем дальше работать. Уже вот так вот, уже тогда будем делать. А потом такой думаю, куда эти материалы складывать, <со> то, что в таком множестве их получаешь. Ну ничего, мы что-нибудь придумаем. нашли уголь берем так пока что давай выкопаем потом просто ну ладно Но мы даже хоть под водой будем это делать. Сейчас вот так поплаваем. И продолжаем. Вырабатываем весь уголь. Сколько мы можем заодно? Это, конечно, не основная наша задача, но все же. Ну, сколько тут угра, видите? мы работаем так как нас не смыло то мы будем так делать будем так делать все равно мы его возьмем сейчас правда мы будем получать урон Теперь мы вылазим и продолжаем работать с углем. Это вот как-то вот так <нелегко>, нелегко, когда тебя вода толкает это делать. Так. Ну ничего, у нас еще кирки есть. решил я выкопать весь уголь всю живу угля отсюда а теперь что мы сейчас делаем мы сейчас делаем вот так хотя нам вода будет конечно же мешать мы делаем вот так Так. Дальше. Что мы делаем? Дальше мы делаем вот так. Вот. И вот так. Просто заставляем булыжником все вот это дело сколько у нас его есть а у нас его как вы понимаете предостаточно Дальше. Просто бывает увлекаемся и лишнее выкапываем. Вот. И посмотрите-ка. Теперь, что мы сейчас делаем? Эээ, я думаю, на этом мы будем заканчивать. И... Продолжим в следующий раз, когда мы будем этим заниматься.